Hi guys, welcome back to June Ris Placidak. So for today's video reaction, it's go to one of our favorite country which is Russia. Forget and spask about our Russian friends. How are you guys? If you're doing well and amazing And the title of this video, as you can see on my thumbnail, and this is a video request reaction by Ro Royal Passion Bearers. Thank you so much for suggesting with this amazing and an another amazing beautiful video entitled Kadiru Pleas teaching support to the Russian Federation credit to the owner also with the video to augmented ether. I'll put in the description below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel just click the subscribe button click on notification bell so that you'll be updated on future uploads and if you have some comments and suggestions related to any russian or art artist that you can uh, suggest drop it comment section i would love to read and respond you all and make your video request so let's get to it, yes i really want you to turn on the cc down there Russian, English or whatever language that you want to choose and I want to hear also with you in the comment section what are your thoughts with regards to this video because one Russian they make a very nice video history or whatever information with regards to Russia you will enjoy and you will learn something about it of how Russian people how they are like supporting with each other this is so incredible that other nations should do also enjoy with this one guys Oh, this is nice Oh So He pleases to make To give some support or send another like soldiers to the Russian Federation Ah uh. Hundreds of hundreds, I think thousands. different like, when there are black there are like uh, navy like special forces in our You can really see the body of this, like soldiers, that they are very well trained, you cannot see it, someone like say pain, wow, they are built up. Оля, что можешь добавить? Приветствую. Здравствуй, Алексей. Действительно, сегодня на стадионе имени Белимханова в Грозном собрались а более а? 10 тысяч человек. А? Это большинство из них, это представители а? силовых структур Чеченской Республики, плюс гражданские а? лица. А, стадион был весь заполнен людьми, каждое место было занято, и плюс некоторые из сотрудников силовых структур выстроились а? на беговых а? дорожках. Таким образом, а? общая численность была точно больше 10 человек, потому что вместимость этого стадиона как раз 10 тысяч. А? Ну, Рамзан Кадыров выступил перед собравшимися с обращением, причем обращение было направлено не только им, но и, в принципе, все, всем народом России. И в своем выступлении он напом... глава республики напомнил об округе терроризма, которая нависает сегодня не только над Россией, но и над всем миром, а также глава республики выразил полную готовность э, по поддерживать борьбу с терроризмом э, в России и в мире и защищать интересы Российской Федерации в любой точке земного шара. Я предлагаю сейчас послушать отрывок из его выступления. Насколько годы с оружием в руках, мы боролись с международным терроризмом и разгромили его, но угроза терроризма в России еще не исчезла. Я уверен, что вам небеззычна судьба нашего Отечества. Мы помним те дни, когда врагов со всех сторон окружали Чечню, а друзей готовых встать на защиту чеченского народа не было ни одного. Эту роль взял на себя ни военный, ни политик, ни генерал. На защиту народа и целостности России стал муфтий и религиозный лидер Чечны Ахмад Хаджи Кадыров. Вау. У него не было армии, оружия и денег, но его в руках был это священный это the... Коран. Грозным оружием для него служили мужество, справедливость, иман и вера в свою Слав. правоту. Можно сказать, весь мир был против Ахмад Хаджи. Первым ему поверил, поддержал и руку другой и помощи. Владимир Путин. сделал это было нелегко. Президент России вынужден был доказывать политикам, военным и всему народу, что именно Ахмад Хаджи сумеет собрать разорванный на части чеченский народ, вернуть мир и стабильность, справиться с международными террористами, пытающимися развалить страну. Самые трудные минуты, когда не было решения сложных проблем, когда вставал вопрос, быть или не быть, Нашему народу Ахмад Хаджи обращался к Владимиру Путину и ни разу не получал отказа. Я видел это своими глазами. 1 мая 2004 года, выступая перед самым известным людьми, Ахмад Хаджи, сказал, что наступил момент, когда каждый из нас должен сделать свой конкретный выбор. Сегодня я повторяю слова Ахмад Хаджи. Пришло время сделать свой осознанный выбор, и мы говорим на весь мир, что являемся боевой пехотой Владимира Путина. Если поступит приказ, мы на деле докажем, что так это и есть. 15 лет Путин помогает нашему народу. Right. Теперь мы с вами, а нас десятки тысяч человек, прошедших специальную подготовку, просим национального лидера России считать нас добровольным спецотрядом Верховного Главнокомандующего, готовым защитить Россию и ее стабильность к границе, выполнить боевую задачу любой сложности. Мы твердо осознаем, что в стране есть, Регулярные армии, авиации, флот и ядерные силы. Однако есть задачи, которые решаются только добровольцами. И мы с вами решим их. Америка, Европа объявили России экономическую войну. Они пытаются вызвать в стране хаос, панику, массовые беспорядки. Но российский народ объединился вокруг своего лидера Владимира Путина. И народ в этом единстве занимает одно из центральных мест. Мы с вами выбрали путь Ахмад Хаджи. А он твердо стоял на пути посланника Аллаха, саллиллаху алахи вассалам. Ахмад Хаджи говорил, что готов подчиниться, если найдется человек, который докажет, что он совершил один только шаг в разрез с Кораном и Сунной, саллиллаху алахи вассалам. Такой человек до сих пор не нашелся. Поэтому я уверен, что мы с вами твердо находимся на пути Всевышнего Аллаха и его посланника, саллиллаху алахи вассалам. Мы никогда не сведемся с этого пути сегодняшний день каждый из нас обязан быть готовым в любую минуту доказать свою преданность делу которому мы посвятили жизнь врага россии где бы он ни был мы встретим его же логове мы публично заявляем об этом на весь мир чтобы всем было ясно и понятно да здравствует наша великой родины россии да здравствует наш leave, национальный right? лидер россии владимир путин Реально каждый получил приказ, что сегодня они отправляются выполнить боевой приказ Верховного Главного командующего. Мы такой отправились в Телеграмму, и ни один человек, ну, который не говоря о несколько человек. Из них никто не знал, что, а, что сегодня их не отправляется. На самом деле они были, если вы видели, все рюкзаки, вещи мешки, спальные мешки, все готовы. Приехали выполнить. Поставлены задачи. Куда конкретно их могут направить? Ну, это леча верховного главнокомандующего. Мы посмотрели, насколько мы готовы выполнить поставленные задачи перед нами. Я думаю, что мы с удовольствием выполним любой приказ. и Мы готовы, так скажем, выбрать любую точку мира и выдвинуться туда, где скажет президент наш. И ничуть ни, ни, ни, ни, не сомневаюсь, что мы Подведем его. Мы на все сто процентов выполним любой приказ. Рамзал oh. все эти люди написали рапорт об увольнении? Все эти люди написали из них некоторые сотрудники, некоторые вообще не служат. Но они все написали рапортаж, что они готовы выполнить приказ верховного главнокомандующего добровольно. Любой точкой нет. This is a very beautiful video. Thank you so much Royal Passion Barriers for suggesting with this one and to the owner of the video to augment uh, Ether. This is a beautiful video because this is a great example of how a leader should support to your country also and like appreciate with the president of how they're doing and just like not a matter of your religion this is a matter of support and love of your motherland and this is a good role model. My God, Kaderug, Кадерович, это фантастик и хороший человек, и как вы поддерживаете свою страну. Вы действительно должны поддерживать, что бы что бы ни случилось, это ваши люди, которых нужно защищать, и это ваша страна, и это красивое и интересное видео. Я люблю, что я наслаждался этим так сильно. О, мой Бог! Я надеюсь, что другие страны тоже смогут сделать то же самое, что и эта, что люди будут поддерживать друг друга, а не только с своей религией или чем-то другим, например, политическим.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 If you want to connect my second channel, so in the description back below. Thank you so much, Privyat and spasiba to all Russian friends. Have a good day everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. Get blessed po my next video reaction.